Персональный брендинг ⁇ это первое, понимаем, кто мы такие есть. Дальше мы, нам нужно проанализировать нашу целевую аудиторию, ца сокращенно называется. В данном случае целевая аудитория мужчины. Какие именно мужчины? в Как раз в бизнесе это все прописывается. Да? Для этого тоже, ну, во первых, от ума думаем, да, какого мужчины ты хочешь. Цель первое чего ты хочешь? Ты хочешь замуж. Ты хочешь э, отношения к гражданским браком, ты хочешь содержания, ты хочешь романтических отношений? Ты чего ты хочешь, да, пишешь себе цель. Под эту цель э, ты отношений каких хочешь? Ты какую семью хочешь, чтобы мужчина был э, богатый и ты жила в достатке? Ты, тебе важен достаток, и чтобы ты себя чувствовала комфортно, спокойно, стабильно, или тебе хочется достатка и при этом там путешествие, какой-то движухи и так далее. И это разные психотипы мужчин. Даже, смотрите, вот для меня, например, важно, чтобы мужчина был стабильный. И для меня важно, я выбираю мужчину только, если у него есть большой красивый дом. Потому что дом, то, что он на земле стоит, это... Ну, я имею в виду дома, не которые там какие-то деревенские дома, а вот именно как коттеджные, большие, красивые, там 200, 300, 400, 500 квадратов. Потому что... Это психология мужчины, который, такой мужчина, скорее всего, ездит только на машине. Он никакой не байкер и так далее, да, там за редким исключением. Но это, скорее всего, мужчина, который любит машины и большие машины, большие дома, большие машины. Это все про основательность, это все про то, чтобы было стабильно, мощно и так далее. Это мне откликается. Я понимаю, что с таким мужчиной я буду свои психологические потребности удовлетворять. Если вам хочется движухи, то это будет байкер, это будет какой-то ехать это будет какой-то тусовщик и так далее. И вы должны себе понимать, да. Целевая аудитория. Если у вас цель семья, человек-тусовщик вряд ли подходит. Человек-артист. Я сама из этой тусовки артистической для меня отношения с актером, например, вообще невозможно, потому что ну, если, если это режиссер, то да, может быть, да, потому что это другой психотип. Но если это артист, это человек, привыкший к халявной славе. ну халявный в том смысле, что на него так девочки все смотрят, и ему готовы все давать просто так за ними его, ну то есть понимаете, да, это быть его поклонницей, но я не из тех девушек, кто быть поклонницей, да, то есть и в отношениях, то есть если вы пойдете в семью с таким мужчиной, вы будете всегда в роли вот снизу смотреть на него. То есть если это ваш типаж мужчины, да, то ну, вы должны то есть, понимать, я понимаю, что мне такой мужчина вообще не подает, поэтому если я вижу, что это артист, я просто не трачу свое время. Если я вижу, что это байкер или тусовщик, я не трачу свое время. Эффективные знакомства – это когда ты понимаешь, что твое время стоит дорого, как в бизнесе, ты его не тратишь, ты не пытаешься тому человеку, который пришел за хлебом, ты ему не пытаешься продать мотоцикл. Ты понимаешь, да, что у тебя товар. У него он купец, да? Вот, и ты должна понимать, какого купца мы привлекаем к себе. Поэтому прописываем себе. Девчонки, хорошо, если вы это конспектируете. Вот, прописываем себе целевую аудиторию по мужчинам. Первый пункт – это какая я. Второе – целевую аудиторию по мужчинам прописываем. Какой? Можно даже… вот Есть классное упражнение. Два столбика один стол пишешь мужчина для отношений для семьи второе мужчина для развлечений и ты берешь и описываешь как вот этот мужчина какой должен быть визуально ну, физически да выглядеть там какой по характеру по материальному плану тоже по достижениям и так далее, и так далее по отношению к женщинам прописываешь и здесь прописываешь мужчина для развлечений, какой он это будут абсолютно два разных типа мужчины. Девушки часто очень хотят замуж, но при этом общаются с мужчинами для развлечений. Да, мужчины для развлечений, они прикольные, но они для развлечений. И не надо себе там думать, что «ну я все равно его переделываю». Зачем энергию и время, свою молодость, красоту и так далее тратить на мужчину, который для развлечений его переделывать, а его не переделаешь, если можно найти мужчин, который... Заточен под э, заботу, под отношения, под развитие, под, под ответственность, потому что семья – это ответственность. Если мы хотим развлечений, путешествий. Например, развлечения же разные. Хочешь путешествия, например. Но есть девочки, которые говорят, я не хочу замуж. Я хочу, например. Ну, сейчас не сильно про путешествия тема, да, но вообще тема про путешествия с мужчинами, она такая очень популярная. вот, Я хочу путешествовать, классный отдых и так далее. Прописывает, какой должен быть мужчина. Естественно, мужчина все оплачивает, и этот мужчина должен быть безопасен. Он должен быть психологически здоровый. Да? И тогда именно такого мужчину искать. Если ты ищешь для отношений, то ты прям по списку смотришь такого, такого, такого. Если он не подходит, ты ему ничего не объясняешь вообще. Не надо спорить. Многие, вот я в чатах многих состою, девочки многие выкладывают, как они спорят с мужчинами, как они им чего-то доказывают и так далее. Зачем? Это твое время, золотое время, которое ты тратишь на нецелевую аудиторию. То есть у тебя в голове должно быть это понятие, что есть целевая аудитория. Те мужчины, которые целевые для тебя. Если мужчина нет целевой, ты его просто или в тиндере из пар удаляешь, либо ты там блокируешь его, ты ему ничего не объясняешь. Не надо. Цени себя и свое время. Кстати, психологически такая штука, да, когда ты кому-то доказываешь чего-то, то... Ты чаще всего это делаешь, потому что ты еще внутри себя не уверена в этом. То есть, когда девушки начинает доказывать мужчине, что он как мужчина должен содержать, обеспечивать, это значит, что девушка девушка внутри еще не очень уверена в этом. Когда у девушки естественное ее понимание, что «а как иначе?», она не будет тратить время на каких-то, ну, по ее понятиям, каких-то, не знаю, лохов, потому что для нее мужик, который не понимает, что семью надо обеспечивать, что голова и кормили, залилён, ну как бы какой-то несостоявшийся, да? Зачем от кого-то вытаскивать из болота? Пусть там лежит, ему там нравится. А вы общаетесь только с целевыми мужчинами. Целевая аудитория, запомни.